Президент Украины собирается на официальном уровне объявить Донбассу продуктовую блокаду. Об этом заявил лидер фракции блока Петра Порошенко в парламенте Юрий Луценко в эфире украинского телевидения. По словам депутата, сейчас, оказывается, Киев кормит Донбасс, в том числе ополченцев. Чтобы это прекратить, надо полностью остановить поставки продовольствия на Юго-Восток. А если мирные жители не хотят умереть от голода, продолжил Луценко, пусть уезжают. Все наши граждане, которые понимают эту ситуацию, должны выехать на свободную территорию Украины. Грузы с продовольствием, товарами народного потребления на оккупированной территории Донецкой и Луганской области не должны идти. Это твердое решение президента. В Донбасс уже давно централизованно не поставляют продовольствие с Украины. Однако, как заявил Луценко, продукты возят рядовые граждане. Для этого им еще приходится давать взятки на блокпостах, чтобы люди, цитирую, не коррумпировали военных и чиновников лидер президентской фракции предлагает устроить полную блокаду.